You're <laughs> Мужики, всем привет! Это Вилдроп, мы на Человейде и ребята открыли уже половину новых кейсов. Конечно, кейс за 20, 50, 100 тысяч еще недоступны, но мы сегодня начнем с малого. Мы пооткрываем новые кейсы до 10 тысяч рублей, ну, ну, до кейса за 10 тысяч. И у нас сегодня недоступен кейс за полляпа. На балансе 20 тысяч рублей, как обычно, полный открытый вывод. Но сегодня сделали по-другому, сегодня немножечко мне закинули за видос и закинули на баланс. Вот такая вот история. Естественно, поэтому ссылочка на Wild Drop будет в приколе крепи из интересного прома на вот этот барабан и прома на депозит кому интересно это промик имбовый почему потому что вот он новый 10 это 40 процентов и имбован потому что закидывая 1000 да это 40 процентов ты сразу получаешь плюс 400 рублей и за место косаря у тебя будет вот такая вот красивая история 1400 плюс крутишь два раза барабан потому что тот же самый промики на барабан выбиваешь ширпотреб потом он, он тут падает фактически всегда две штуки это плюс 20 рублей и выводишь. Кстати, кто еще не знает, Вилдроп сделали реально крутое обновление, они добавили розыгрыши. Ничего не нужно лайкать, репостить, ты просто открываешь кейсы и можешь забрать, например, статрек Легиона Нубиса за 5000 рублей. Для этого тебе просто нужно больше всех кейсов определенного типа открыть. Кстати, участников тут иногда бывает мало, именно в тайном... Но смотри, чел открыл 4 кейса, может забрать 5000. Один кейс стоит... Сколько? Полторашку. Ну, то есть, чел реально потратил-то не так много. И может забрать спокойно, так, мы не туда перешли, может спокойно забрать 5К. Поэтому, кому интересно, участвуйте. У нас сегодня цель немножечко другая. Двадцатка есть. Естественно, начинаем с бесплатных кейсов. Это куда же без этого, в принципе Это уже дефолт, это традиция Первые кейсы, штуки 3 Мы, наверное, скипнем фаст-открытиями Потому что это, ну, знаешь, вообще не интересно. поэтому мы их откроем Все-таки фастом, так, ну и третий Давай тоже, в принципе, фастиком Почему, собственно Нет, так, это мы дело дооткрывали Фастом 17 рублей Ничего нам не падает, в принципе, отлично, да Четвертый кейс уже можно обычным Потому как он от 5000 И он, на самом деле, интересный, и да, ребят, сегодня ролик без вебки, вы бы знали просто, как я сегодня кайфую. Честно скажу, записывать видео с веб-камерой прикольно, но сейчас такая фишка, что с веб-камерой нужно вставлять, собственно, эти, прикольчики, да, с экшен а, камеры а мне, честно скажу, так в Падлых Егоры сейчас скидывать. Ну и пусть Егор немного от монтажа этого тоже отдохнет, поэтому без веб-камеры. Ну, тяжеловато с вебкой. Кстати, по 110 рублей нам говна насыпало. Слушай, а что-то бесплатные кейсы сегодня ни о чем. А не предвестник ли это беды? Потому как если бесплатные кейсы на аккаунте ютубера не выдают, значит шансы приравниваются к жопе. Ну, Типа, это очень плохо. Давай фастиком попробуем. Неплохо, кстати, 500 рублей. Но этого мало. Ну, типа, с пятого кейса пятихат выбить, это вообще ни о чем. Ладно, главное не осадок. Да. Это был не осадок, это было очень близко, я уже думал осадок, но нифига подобного. Шестой кейс не хватает, что по итогу получилось? Так, продать, продать, продать, продать, продать, продать. Не получилось ничего супер годного, плюс 1200, это вообще ни о чем. Ну чё, поехали сразу, ну все-таки нет, давай начнем с кейсов мышки, они самые дешевые здесь. Кстати, сбор трав тут ну неплохой, действительно сбор кейса. Есть дорогие скины, вопрос в том, будут ли они падать или будет падать говни пища. 1700 рублей на барабане Ну, в принципе, это минус половина Того, что мы заплатили за это Удовольствие Поэтому это нам не надо И еще куча динамик выпала Слушай, динамика стоит 198-154, кейс 400, вот честно скажу Радует, ребята начинают исправляться И если раньше они во все кейсы, знаешь Засовывали ширп, то Сейчас, ну вот, динамика, которая В принципе-то не стоит рубль Это радует, Потому что, ну, реально реально вил вилвил дропа есть такой прикол и есть такой фетиш засовывать в каждый кейс, блин, ширп, но сейчас они от этого уходят и все-таки в сторону здравого разума смотрят, это прекрасно, это приятно как минимум, то есть они в принципе слышат, значит, вас, нас, и, а, за, собственно, да, на... за динамику мы сейчас продолжаем борьбу, но это ни о чем и честно скажу, над говно. Я напомню, да, что за ролик мне немножечко закинули, но э, вот этот баланс, он э, рассчитан на открытый вывод. Если мне сегодня ничего не выпадет, ну это будет хреново, конечно. Мы это все дело продаем. Слушай, я начинаю расстраиваться. Можно не расстраивать человека? Но это прям, это же новые кейсы, они же должны. Ну что-то у меня прям тильт какой-то. Просто мы сейчас все деньги вкидываем в новые кейсы, и вопрос в том, как они будут окупать. Сорви голова, это хорошо или нет? По-моему, хреново, да? 2000 потратили мы, ну да, да, это очень плохо Заметьте, изначально у нас была двадцатка, сейчас уже 4к, на 10 кейсов даже хватило бы Ну все, это 2 кейса Если сейчас выпадает 2 сорвиг... головы, уходим на мышки Все-таки попробуем дофармить, так, вам ринка быстро будет Две... О, хорошо! Вот это, вот это пойдет, 25 тысяч есть Вот это спасибо, нормально, все, пошло Я уже скажу честно, я тут, ну я расстроился Фух, вот это и другое дело, вот это нормально, и золотая спираль тут же, хорошо, хорошо, за 2 500, не хорошо, ну ладно, так, давай, блин, 15 тысяч, конечно, опять в минуса, стулья, уже дорогой кейс. здесь уже реально годные скины, пожалуйста, давай, что-то статрековское, сколько оно стоит! Ну, ладно, это небольшой плюс Я думал, это будет дороже Но у нас тем временем 12 тысяч Что-то радовался, радовался и смысл Мочка. Понятно Просто, чтобы вы понимали, я эту мку крафтил прямо с завода Она стоила 60 И для меня сейчас эта МК это типа вау Но здесь это просто Ну, татуировка дракона, это дорого Это дорого, или я ошибаюсь, или я не человек Я, я человек, это реально дорого Слушай, но вот здесь неплохой сбор Кейс дорогой, он прям, но блин, ну это гуд это гуд, это, блин, долети, докатись, чуть-чуть, это 18 тысяч, ну, дикое пламя, 3400 какое же говно. Слушай, вот этот кейс реально неплохой, прям, ну, прям вот, как есть, вообще неплохой. Выстрел в голову, а сколько мы стоим, а сколько мы стоим? Да, чё за прикол, почему эти скины так резко подешевели, они же, они же столь нормальных денег, калаш этот вообще имбовый. Может, надо было и вы... Долети, докатись, докатись до бури. Бля, ладно. 27 тысяч! Пойдет? Че, давай побольше. Слушай, хорошо пошло. Вот реально хорошо пошло. Мне нравится уже это движение. МК, -ка, калаш. Слушай, может М-ку с калашом забрать? Я очень сильно хочу с такой калаш. Давай калаш оставим как минимум, потому что я все-таки надеюсь, что он в цене а, подрастет. Насчет дикого пламени, ну, не знаю. Ну, блин, что-то по деньгам-то смотри, у нас... Он вообще непонятно, как работает этот, этот кейс, этот сайт, потому как... Ну, докатись. Ну ладно, кайман неплохо, это пятнашка. Окуп два кейса. Ну что, давай пробуем самый дорогой. Мы сегодня вот прям по всем кейсам. Дальше уже ролики будут Ну, каждый ролик отдельно по кейсу. То есть 20 тысяч, да, потом там сколько, 50 или 100? Ну, потому что там уже подороже, поинтереснее. Это говнище, не надо мне это выдавать! 5К, что за ка? Ладно, кейс стоит десятку. но ну, будем еще надеяться. Но здесь, смотри, они сделали м -м -м, меньше шлака. Но больше скинов, которые вводят тебя в ноль. То есть фактически это, в принципе, тоже история сейвовая. Но опять же, медянка дешевая. Темный век, по-моему, очень дешевый. Раньше был. Багги очень... Ну, относительно кейса 6 тысяч, да, он 7 тысяч стоит. То есть, в принципе, не так гуд. Подтвержденное убийство может за сколько? 3-4 тысячи выпасть. Бах, перчи. Хорошо. Здравствуйте. Они денег явно стоят. Почему так тёшево? Ладно, понятно. У нас нет денег. причем смотри, пока мы почти собрали. Мы собрали мышку, клавиатуру, стул, процессор. А, откроют видеокарты ПК и ПК-сет будет готов. Вопрос, где можно будет заказать в Велдропе этот ПК-сет. Ладно, стулья, поехали. На два кейса не хватит, но давай. Баланса не так много, но мы на КБ и везде так делаем. Если баланса нет, иди на самодель. Дорогие кейсы шедевр. Это 8000 где-то он стоит. 21 кадок! Нормально! Вот это хорошо! Это сейф. Просто я очень сильно переживаю, что все-таки меня может резко нафиг слить. Я за это боюсь, потому что мы идем по, по кейсам дорогим. И вот за это я больше всего сумеречная галактика... Ой, ну, слушай, хотел, да, выстрелы калаши, вот они. В принципе, калаши мы оставим, у нас остается 6000 рублей. Давай попробуем на все деньги сейчас какие-нибудь клавиатуры. Ну, потому что денег немного, то есть у нас на один стульчак этот кейс хватит. На самом деле, радоваться сейчас нечем, потому что в инвентаре лежит 3 калаша. И... ну, ну это не так много. Это вообще ни о чем. Все, у нас даже не хватает на кейс стулья. Прошу прощения, 4, но он стоит тысяч, я его, пожалуй, продам, тому как я хочу открыть все-таки дальше стуль. Но я думал, я сейчас немного хотя бы на клавиатурах форму. А, мы могли открыть кейс подороже, блин. Ладно. Это сколько он? 8к стоил? Ну, он может дофига стоить. 25, хорошо, спасибо. Но, опять же, смотри, что по инвентарю. То есть у нас, откровенно, у нас реально дофига уже этих калашей. Где они делись все? Где они делись? Где калаши? Где калаши? Так, подожди. Раз калаш. А, так, два калаша, три у нас, три калаша, все верно. Но они все по тысячи, но я их очень хочу забрать. Честно, потому что мне кажется, в теории они могут подорожать. Ну что, поехали по процессор кейсам. Давай, две штуки. Слушай, ну кейсы не, с неплохим достаточно сбором, но вы, вы, выводить 25 тысяч, ну, типа, ну, вот не так интересно. Вы знаете, да, что на вилдропе мне лично, ну, все-таки, ютубер, и мне занесли за видос. Я вывожу больше, но, блин, если я солью, то я солью все. Поэтому хоть что-то, пусть это будут хоть калаши, но, конечно. Но ну, вот, кстати, неплохо. Он же скупает. Хотелось бы все-таки рентген. Рентген отсюда потенциально может выпасть. То есть, в теории, относительно стоимости скина и кейса. Он дорогой, да? Но он, типа, не стоит там сотни тысяч рублей. Поэтому в теории можно. Блин, ну давай, процессоры кейс, пожалуйста. Что-нибудь супер, экстра, дорогое. Если выпадет... А, здесь калаши не выпадают. Блин, ну мне этот кейс нравится. Я еще один раз и пойдем на стулья. Потому что я хочу все-таки повыбивать калашки, пофармить. Хедшоты эти. И, ну, нет. Все, здесь юспы начинают дропаться. Причем юспы плюс-минус одной и той же. Ну, все. Сказал. Сглазил, я хотел сказать за одну и ту же стоимость. Окей, э, давай стулья. Но реально, вот этот классный кейс, он мне вообще зашел. Конечно, уже хочется кейс за 20 тысяч попробовать. Ну ладно. Градиент. Ну ладно, у нас есть калаш, у нас есть эмка. Ну, калаш 3000, эмку, эмку я продам. Эмка, конечно, прикольно, но все-таки мы сегодня чисто, знаешь, день калашный день. Э, или каловый день. Ладно, эти кейсы мы уже с тобой вовсю открывали. Сегодня немножечко по-другим. Клавиатуры. Здесь, здесь, здесь тоже есть этот калаш. Давай попробуем. Фастом хотел уже нажать. Но сейчас смотри, если выпадает кал, мы продаем, открываем еще. Главное, не сорви голова. Пролети на золотую спираль, пожалуйста. Ладно, но вот здесь, конечно, под насрали этим этой сорви головой, но это вообще, ну типа, ну, он очень часто, да, вулканчик я бы заберу. Нет, этот ГГ забейте. Я не знаю, сегодня вообще максимально минусовой день Ну хотя, опять же, сколько, подожди а Сколько у нас осталось? Четыре калаша же? Раз, два, три, четвертый где-то снизу был Четыре, что Че это было? Двенадцать тысяч, но этого мало Да я не хочу их уже продавать, Но ну, просто а смысл Мы сейчас будем одно и то же по факту делать Я просто боюсь, но оно сегодня откровенно С бесплаток не выдало Я за это переживаю, так у меня хоть что-то после ролика останется Конечно, я уже говорил, да, что за Видосы немножечко занесли, потому что баланс сегодня не так много, но тем не менее Поэтому давай-ка мы все эти калашики выведем Другое дело, если а, мы сейчас заберем один и другие просто не заберутся, это будет неприятно, но если будет так, то придется открывать. Ладно, надеюсь этот коллаж будет дороже в стиме стоить, а, сейчас будет ошибка, потому что такой коллаж мы уже забрали, да, но у нас есть коллаж, ну да, блин. Ой, мы не можем. Или можем? Нет, мы не можем. Потому что этот калаш за эту стоимость мы один забрали, а у нас их, блин... А, у нас их больше, я один калаш не могу забрать. Боже мой, ладно. Ладно, давай мы все это дело продадим. И как бы мне этого не хотелось, но мы это продадим. По итогу мы продали все калаши. Раз, два. А, вот этот еще, да? Ну да, конечно. И забираем пока только один. Сейчас шансы еще всрутся. Забейте, это гг. Давай, короче, стулья кейс. Калашик сейчас еще один бы, но подороже. Нам подороже выпадал за ту же 100 Акихабара. Вопрос качества. Вот сейчас ты тут. Стоит... 21к, ну, ну типа да, это хорошо, у нас калаш плюс, плюс Аки Хабара, но по факту с балансом мы особо ничего-то и не сделали О, Ладно, давай попробуем, сорви голова, но здесь вот по дефолту, типа сорви голова, сорви голова, вообще не везет с этого прям не дропается, стулья кейс хороший, процессоры кейс офигенный, мышки, мышки, мышки, ну мышки тоже динамика, он не дропается, рельсотрон еще очень часто выпадает, но я немного другого, ну типа, вот честно скажу, когда с бесплаток не, не, ну, типа не выпадало, да, я понял уже, что game will play. давай тогда забираем Аки Хабару, она потенциально подорожает. 21.300. Ну да, замена Аки Хабары такой нет. Ну, допустим. Черепах, потому что я не знаю, что еще можно. Осторожно, такие у меня уже есть. Поэтому, ну, давай все-таки черепаху мы с тобой заберем. По итогу у нас черепаха 20-23 тысячи. Да, в целом в ноль <с> Забрался, филдропа. То, что выдали, пойдет. Ладно, сейчас принимаем скины и смотрим цену. Я думаю, это одна из самых интересных частей. Одна из самых интересных частей видоса. был, а, Забыл договорить. Мужики, у нас здесь летсплей. Короче, кому интересно, я сейчас пока... Жду, пока мне придут мои скины. Параллельная игра, вот в такую игрушку это не реклама, да, ну просто. Кому интересно геймплей, кому не интересно перелистывайте нафиг, называется Мед Мед 2 типа создаешь свои игры. Я уже ее прошел один раз. Они ее обновили, там какие-то обновы запилили вот. И сейчас попробуем вместе с тобой разработать какую-нибудь новую игру. У меня одна уже на очереди, давай кстати, выпустим. Это вообще неожиданно, человек вообще с ума сошел. Мы то блин добавляем свепки какие-то моменты. Резко. То игру начинаем снимать. Ну давай, такой формат живой, why not? А, Короче, что, выпускаем игру. Сейчас прям вместе с тобой создадим новую, мне тут дофига игр создано. А, давай попробуем. Сейчас быстренько сделаем дополнение к этой игре и создадим с тобой игру. Я сделаю платное дополнение, потому что, ну, помимо ролика, да, который я сейчас снимаю для вас, я еще и сам, ну, карьеру здесь прохожу, поэтому. Поэтому, ребят, со сусорямба, соряныч, вот, ну нужно платное добавлять собственно, сделать Сейчас быстренько ошибки тут исправим Дополнение выпустим И сделаем с вами игру Сейчас, кстати, специальный жанр под эту историю изучу Так, это мы дело Еще баги сейчас уберем Сейчас будет прикольно, достаточно игра Сейчас сделаем, выпустим Про, про нас, про мужиков что мы сейчас делаем? Так, это дело я дам издателю. Короче, кто не знает, в чем суть этой игры, изначально ты начинаешь в виде одного человечка, да, у тебя там 5000 долларов, и дальше создаешь офис. После этого ты набираешь команду, создаешь большую компанию, короче, корпорацию, так сказать, и, собственно, фигачишь, фигачишь игры. Попутно ты развиваешься, улучшаешь там оборудование, изучаешь всякое разное, там, разработка консолей, Производство игр там и тому подобное, и так далее. То есть, ты помимо разработчика становишься еще и издателем. Мы сейчас вместе с тобой заклепаем новую игру. Называется она Человек. Человек, вы, блин, выбивает рагон Лоре. Так она будет называться. Так, основной жанр это естественно. Пусть будет приключение. А под жанр это экономик симулятор. Потому что деньги мы с тобой тратим. Естественно, вот такая вот история. И здесь, пусть это будет, ну, в принципе, все. Я думаю, этого вполне хватит. Так, 12 лет это у нас подростки. Окей, без лицензии, естественно. Размеры игры сделаем чуть поболее, потому что больше фишек в эту мы историю запихаем. Так, дальше платформы, конечно же, компьютер. Давай какой-нибудь платформ... э, пластух сюда запихнем. Движок. У нас есть, все прекрасно, все отлично Графика, все круто Так, а защиту от копирования, естественно, купим Ибо зачем, чтобы кто-то В наши игры, собственно лес. Поэтому защиту от копирования возьмем. Здесь ничего трогать не будем. Пусть оно будет так. Так сказать, пусть зрители узнают всю правду. И ничего мы тут настраивать и вмонтировать не будем. Сделаю размер побольше. В принципе, в принципе, все. Ну и поехали. Что-то не то. Ну ладно, давай что-нибудь выберем. Окей. Все, на, на, на два компа, короче, выпускаем. И сейчас, что мы делаем? Мы естественно сделаем звуки высокого качества, потому как нужно мои крики, оры, руга не слышать. Естественно, дизайн производительность Куда же без этого? Так также высококачественную графику. Это вообще, это open case И просто пошли, перешли в какую-то новую эпоху Короче, сейчас сделаем игру Посмотрим обзоры и все И дальше принимаем коллаж. Но, но это чисто так, знаешь, за место вставок с камеры Так, мужики, игру доделали Я сейчас продолжу развитие Чтобы, собственно, баги все отсюда убрали Тут аж 46 ошибок было Поэтому сейчас убираем баги И посмотрим, как наша игра зайдет пользователям После этого уже коллаж будем принимать Так, еще какие-то баги где-то обнаружены Все, у нас тут две. 12, 11, 10 ошибок. Сейчас их убирают и посмотрим, как наша игра зайдет. На 80% она зашла. Найти издателя, конечно, да, чтобы это, этот шедевр выпустили в массы. И 77% оценка. Нормально, короче, вот, выпустили игру, такая история. Я не знаю, зачем я сделал эту вставку, но надеюсь, вам понравился. Такое, знаешь, разнообразие. Кстати, почему я говорил, что ждем только калаша, потому что перчатки пришли, они стоят 21к. На сайте они стоили еще раз... 2900, но чуть-чуть дороже Это не критично, поэтому радоваться сильно не будем Я еще раз, кстати, калаш запросил, потому что Он не пришел. Так, друзья, тут же залетел калаш Он стоит 2800, блин, вот это Дешевле, чем на сайте, и это неприятно В общем, вот такой получился Ролик, но ну, я надеюсь, что вам действительно Было интересно, плюсом еще и вставочку Сделали с игры, но это вообще Мега рофл и непонятно для чего, но я захотел а, В общем, ребят, всем огромное спасибо Я надеюсь, что в скором времени Выйдет кейс батл, продолжение, поэтому Ждите, и также Ждите опен кейсов Counter-Strike Global Offensive. С вами был Человек-Человек. До новых встреч, халява и ссылка на вилдроп в прикрепе.